Добрый день, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и очередной ролик из серии продвижения в социальных сетях. Сегодня о Ютубе. Перед каждым автором нового молодого канала возникает вопрос, как раскрутить свой канал, как набрать подписчиков, как получить просмотры. Причем подписчики и просмотры очень хотелось бы, чтобы это были живые люди, а не боты. Тематика раскрутки раскрутки продвижения очень актуально, поэтому сейчас колоссальное количество сервисов и зарубежных и русскоязычных, которые предлагают услугу а, раскрутки и продвижения. Но если мы говорим о раскрутке и продвижении на YouTube, то у большинства сервисов, которые оказывают такую услугу, есть несколько с моей точки зрения больших минусов. Но первый минус. Первый минус. А, участники сервисов взаимопиара работают в этих сервисах в большинстве случаев с аккаунтов фейков то есть с аккаунтов которыми они сами не пользуются совершают с этих аккаунтов при работе в сервисах колоссальное количество действий что является неестественным и вследствие этого такие аккаунты попадают в список спамерских аккаунтов и ничего хорошего в плане продвижения действие с таких аккаунтов для вас не приносит. Это первое. Конечно, фейками пытаются бороться в различных группах взаимопиара, вот ВКонтакте очень много и в других социальных сетях, но тут Проблема в чем? Проблема в человеческом факторе. Проверять, посмотрели ли ваш ролик или не посмотрели, подписались на вас или не подписались. Тратить на это время, конечно, можно, когда у вас до 100 человек на канале подписчиков. А проверить, как посмотрели ваш ролик, вообще не реально. Поэтому, чтобы как-то исключить человеческий факт, и желательно использовать сервисы. Но сервисы несколько другого уровня, об одном из которых я сегодня расскажу. И еще один мега минус подавляющего большинства сервисов это удержание зрителя на вашем ролике. То есть большинство сервисов предлагают ну, максимум 30 секунд посмотреть ваш ролик и а потом быстренько поставить на него лайк и все. На этом раскрутка закончилась. Я знаю только один сервис, если кто-то знает еще какие-то похожие сервисы, но лично я не встречал это единственный сервис который дает стопроцентное удержание на вашем ролике только после того как вы посмотрите ролик до конца в этом замечательном сервисе вы получаете какие то баллы и можете выполнять над этим роликом еще а, ряд действий Значит, что же это за уникальный сервис я вот такой интриги тут нагнал это реально уникальный сервис ну, аналогов лично я не знаю Уникальность его заключается еще в том, что создавался этот сервис ну, практически для себя. То есть не с целью там, заработать на нем. Этот сервис создавался человеком, который разбирается в YouTube. Это Роман Сибирский. Общаемся с Романом. Я просто не со своего профиля сейчас зашел в ВКонтакте. Вот он мой профиль. Видите, этот общий друг. Тут Роман с Тимуром сфотографировался. Есть, Роман Сибирский это человек, который создал этот сервис. Делался он именно с целью взаимопиара, то есть чтобы облегчить процесс контроля действий пользователей чтобы не было человеческого фактора, то есть чтобы все работали честно и раскручивали свои каналы и каналы участников сервиса. Значит, я говорю о сервисе, который называется Medioblast. На данный момент сервис имеет несколько разделов. Сервис активно развивается. Это раздел «Видеопоиск». Здесь вы можете просто-напросто написать ключевой запрос, выбрать нужное количество вам роликов. Будут в поисковой выдаче. Очень полезная фишка – это фильтр. Например, если вас интересуют ролики до 4 минут, короткие устанавливают этот фильтр, и нажимаете кнопочку найти. Нажимаем кнопочку найти. Сервис вам находит ролики до 4 минут, соответствующие ключевому запросу, в моем случае ⁇ Йога Вот эти ролики. Затем вы можете эти ролики вместе с ссылками выгрузить в таблицу в Excel, получить, например, вот такого плана списочек. Либо можете просто скопировать эти ссылки в буфер обмена, получить текстовый файл с ссылкой. Если вы пользуетесь какими-то менеджерами загрузки по этим ссылкам менеджеры выкачивают вам эти ролики для последующей загрузки например уже на ваш канал а еще одна фишечка но это платная уже фишечка фишечка связанная с покупкой обратных ссылок на ваш ролик вы можете заказать ссылки на сайтах ссылки на социальных сетях стоит относительно сейчас недорого и на ваш ролик будут размещаться ссылки в социальных сетях вот видите 40 ссылок можно заказать за 84 рубля что ну, очень, очень очень приятно но записывая ролик об этом сервисе я хотел рассказать о разделе именно связанное с взаимопиаром это раздел медиа что вы можете получить в этом разделе для раскрутки, честной раскрутки, белой раскрутки своего канала. Значит, вы подключаете к этому сервису свой канал. Как это технически сделать, я расскажу. Включаете режим, либо показывают все ролики, либо включаете какие-то конкретные ролики, которые вы хотите продвигать со своего канала. И участники сервиса начинают просматривать и совершать активность над вашим Значит, вы всегда можете посмотреть, кто совершает, кто совершает активность над вашим каналом, над вашими роликами. То есть, для этого нужно просто нажать на вкладочку Я получил и посмотреть, кто на вас подписался, вот с каких каналов на вас подписались, кто вас пролайкал, кто вас прокомментировал, кто и в каких социальных сетях на вас поделился. То есть просто переходите по вкладочкам и смотрите, Значит, что предлагает данный сервис. Какие активные действия над вашим роликом. Во-первых, сервис предлагает подписку на канал. За выполнение этого действия вы сейчас получаете не один, а целых три балла себе на баланс. Дает возможность просмотра вашего ролика, причем просмотра до конца. То есть до тех пор, пока вы не просмотрите этот ролик, ничего делать вы с ним не сможете. Кроме 100% удержания на вашем ролике, вы для своего ролика получаете возможность репоста 4 социальных сети. Причем одна из них Twitter. Социальная сеть, обратные ссылки, из которой индексируются в первую очередь. А также есть возможность получить для вашего ролика качественный комментарий. То есть не какое-то односложное «Привет, хорошо, класс». Вот, а качественный комментарий без ошибок и достаточно длинные порядка 100 символов. То есть, все это контролируется самим сервисом. И просмотр вашего ролика до конца, и качество вашего комментария. За выполнение всех этих действий вы получаете баллы. Количество баллов у вас всегда доступно, вы видите. Сколько набрали, сколько получили, и затем на эти баллы над вашими роликами другие участники этого замечательного сервиса совершают аналогичные действия. На данный момент единственным недостатком этого сервиса является то, что в нем не много народов, то есть количество участников ограничено. То есть Дело в том, что сервис молодой и не так активно рекламируется. Еще раз повторюсь, он создавался <связывается> Романом Сибирским исключительно для взаимопиара среди участников тренингов. Поэтому, друзья, пользуйтесь сами сервисом медиабластер и приглашайте своих знакомых. У сервиса нет никакой на данный момент партнерской программы. За приглашение людей вы ничего не получаете. Просто получаете возможность продвигать свой канал и помогать с продвижением других. Значит, как технически выполнять операции в этом сервисе, я расскажу в других роликах. Большое спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Ссылка на регистрацию в этом сервисе находится в описании данного видео. Большое всем спасибо. Удачи. Смотрите мои следующие ролики.